Цанги стандарта 5С получили широкое распространение в промышленности. Они могут устанавливаться непосредственно в шпиндель станков, делительных головок, фиксаторы, патроны и прочую всевозможную оснастку, имеющую стандарт 5С. Эти цанги предназначены для точной фиксации деталей. Цанги имеют резьбу на заднем конце, цилиндрическую часть посередине, конусную на переднем конце и продольный установочный паз. Усилие зажима регулируется поворотом замка цангового механизма, либо гайкой. Цанги могут быть изготовлены для зажима круглых, четырехгранных и шестигранных профилей.